Сегодня мы попробуем разыграть людей, которые пришли в наш автодом, на квартирник. С нами сегодня будет Раи Арсланов, но он будет играть парня с улицы. Давайте посмотрим, что же из этого получилось. Ребят, здравствуйте! Всех Новым Годом! Меня зовут Александр, лучший гитарист города Казани, по мнению моей бабушки. Я для вас хотел бы поиграть немножечко под гитару, песню, спеть первую песню. Значит, эта песня всем известна. Вы ее все прекрасно знаете. Подождите. Это называется ну, песня «Батраки на Волге». Батраки на Волге. Батраки на Волге. Батраки на Волге. Рыбаки. Батраки на Волге. Зачем его только из больницы выпустили? Батраки на Волге. Что за дидж -а. играть, ты видишь? Ну я как, ну вот же играю. А, может еще потренируешься? Ну я могу и так в принципе поиграть, вам У вас это уже звучит. Ну, По крайней мере лучше на свете лучше нету, чем бродить. А вы можете вот мне просто ну подыграть ритм? видите, вот вот вашу руку можно да, правой вашу вашу которой с пятью пальцами да. Да. можете ты, вот, немножко так да. ничего на свете лучше самый худший день здесь сейчас сыграю вот свою коронную песню Лет прошло, все о том же гудят провода. Все о том, что ждут самолеты. Девочка с газа глазами самого сильного льда. Завязывай здесь, наверное, каждый лучше играет, чем ты, мне кажется. Смотри. Да и как надо играть. Да, расскажи о том, что на воле была под дождем бежал тебе с буке. Да, оказалось, ты промокла с кем, Для да, другим. бомбы роллы ароматы, волос нельзя играл с тобой. Думала ты, думала, что не заберу с собой. Приходи туда, где провожали мызыка, если тебе будет грустно, не забывай меня, если тебе будет грустно, приходи туда, где провожай мызыка, если тебе будет пусто, Не забывай меня, не забывай меня, не забывай меня Меня. Ну, ну, принципе, вот это другое дело. Может, как бы, может, может, может. Чуть не треснуло. Ну, да, а свои есть... песни пишешь? <кх> Пишу. Исполнить что-нибудь? <кх> Сколько нам отпущено. Сколько суждено, я не знаю, брат, но это больше, чем кино Тут половина скажет, что все предрешено Какие к черту планы, если время решет Но я не верю тем, кто говорит, чтоб я остался тут Я не верю тем, кто говорит, что не попрет Мой корабль на взлет Скоро повезет, Пролетает поворот мимо и вс, И скоро повезет, значит во всём Между нами не пасёт Обрати взор Я как раз на полосу и обратить сон Пролетает поворот мимо и вс, И скоро повезет, значит во всём Я сейчас все-таки хочу попробовать реабилитироваться в глазах общественности. Ляг, отдохни и послушай, что я скажу. Я терпел и сегодня я ухожу. Я сказал,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 О, О, да. Да, да. Я просто похлопну. По 500 рублей с каждого. Пацаны, вообще, ребята, классно. Ребят, ну мы немножко вас чуть-чуть разыграли. Я надеюсь, вам понравилось. Очень да. классно. Да, классно. А -а -а. Спасибо. Ну, Спасибо, что кукушку сыграли. Ты играешь ее в этот аналитик? Нет. Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка. К камню бежать или гореть звездой Спасибо за внимание весь день я переписывался нам сначала не дали добро все. сказали нужно разрешение вообще на все эти съемки и так далее я раилю говорю отбой паши тоже там в подвешенном состоянии ехать не ехать я говорю он там вообще отменил там куда-то поездку на антарктиду знаю, куда mm -hmm. и короче в итоге я раилю звоню уже, уже в половину за полчаса я говорю, все айда поехали он говорит, это а, вообще легкий на подъем человек вчера позвонил одному Блогеру не буду называть имя. Ой, мне неинтересно, интересно. А что, сколько мне заплатят? Я говорю, блин, ну, я говорю, люди сами платят за эту поезд. Я говорю, ну, чисто на энтузиазме. Я говорю, просто вам подарит подарок. Я говорю, если хотите, ну, попадете, как бы там ко мне на канал, там я вам скину материал, вы можете там себе. Ой, не, мне неинтересно, я мне нужны деньги. Я говорю, ну, ладно, все, тараф. Раиль вот в этом плане, конечно, вообще Наш народ. человека <свят> миллион подписчиков на Ютубе, миллион в ТикТоке, да? У тебя лям по-моему? Да, да, да, да. Круто, круто. В инстаграме, да, и согласился. Да, я тебя за это очень уважаю, люблю, спасибо. Так Не забудь закинуть 500 евро. Ну все, ребят, спасибо на это позитивную А мы что-то уходить не хотим. Оставайтесь.